Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Щерба, и я представляю компанию Асама. Я продолжаю вас знакомить с водяными тепловентиляторами или водяными калориферами. Пожалуй, о тех особенностях подбора водяных тепловентиляторов или о тех параметрах, которые требуются для правильного расчета водяных калориферов, я вам расскажу в следующем видео. Сегодня я хочу подробнее остановиться на основных составляющих этих приборов, их комплектации и сказать пару слов о системах автоматики. Итак, из чего же состоят наши воздушно-отопительные агрегаты? Первое – это теплообменник. Теплообменники в водяных тепловентиляторах используются, как правило, медно-алюминиевые. Трубки сделаны из меди, так как медь меньше коррозирует со временем, по ним протекает наш теплоноситель. Оребрение а у теплообменников сделано из алюминия. Алюминий обладает лучшими теплоотдающими свойствами, нежели чем другие металлы. Важно знать, что не все производители дают гарантии работы своих водяных тепловентиляторов с антифризами на основе этилена или пропиленгликоля. Многие продавцы об этом или не знают, или специально умалчивают. То есть, вы купили водяной калорифер, установили его, через какое-то время у вас э, потек теплообменник. Вы обратились к поставщику или к производителю о гарантийном ремонте, и вам отказали. И если вы хотите избежать всех вот этих оказий, пожалуйста, обращайтесь ко мне, я учту все вот эти факторы. Вторая составляющая водяного калорифера – это вентилятор. Вентиляторы выбираются, как правило, осевыми. То есть те, которые перемешивают большие объемы воздуха и толкают их достаточно далеко. Между прочим, после тепловой мощности вторым по важности параметром является так называемая эффективная длина струи. Иначе говоря, на каком расстоянии от прибора вы будете ощущать поток воздуха. Третий компонент – это корпус. В зависимости от производителя корпуса изготавливаются из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской или эмалью, из пластика, из вспененного полипропилена – или из нержавеющей стали. Как показывает практика, дольше других служат приборы с корпусом из пенного полипропилена или из нержавеющей стали. Четвертое это блок подключения питания автоматики. Дополнительно водяные калориферы могут комплектоваться так называемыми термостатами. Вы задали на этом термостате температуру, которая вам требуется в помещении, и этот термостат будет включать и выключать вентилятор э, нашего водяного калорифера для того, чтобы поддерживать заданную вами температуру. Регулятор скорости вращения вентилятора – это важный прибор для удобного использования наших водяных калориферов. То есть, как правило, это ступенчатое регулирование, вы повернули тумблер, либо нажали кнопку, выбрали определенный режим, определенную скорость. То есть, выбрали то количество воздуха, которое вам нужно подавать. Да, безусловно, чем выше у нас скорость, тем выше шум. Это тоже важно понимать и знать. Есть комбинированные пульты со встроенным термостатом и регулятором скорости. Также наши водяные калориферы можно оснастить приборами контроля и регулирования подачи теплоносителя. То есть более сложные это смесительные узлы, более простые это двух-трехходовые клапаны с сервоприводами. Они подключаются к термостату и пульту и в автоматическом режиме регулируют подачу теплоносителя в зависимости от той температуры, которая у нас находится в помещении. Могут, соответственно, перекрыть абсолютно полностью теплоноситель, да, если у нас температура соответствует нашей заданной. Безусловно, это очень влияет на расход тепла, соответственно, расход топлива и экономии денег здесь, очевидно. Более продвинутые приборы автоматики могут регулировать работу тепловентиляторов в зависимости от температуры на улице. То есть чем ниже у нас температура на улице, тем больше тепла будут выдавать у нас водяные калориферы. А, также есть некие блоки распределения сигналов. А, к ним подключается до 30 аппаратов. То есть на производстве, огромном производстве, вы можете управлять группой калориферов с помощью одного пульта управления. То есть если вам нужно подобрать систему автоматики, рассчитать его исходя из ваших условий, пожалуйста, обращайтесь, я вам подберу. Важно знать, что практически все водяные и тепловые пушки комплектуются либо кронштейнами, либо монтажными консолями. Они позволяют монтировать наши приборы на стене и на потолке. Вы также можете выбирать определенный угол наклона, да, поток воздуха с помощью этих монтажных консолей. Безусловно, важной составляющей является и жалюзи, которые есть на каждом приборе. Вы вручную выставляете направление потока воздуха, то есть указываете этому водяному колориферу, куда ему дуть и направлять свой воздух. Если вы не хотите терять время или боитесь ошибиться с подбором водяных тепловентиляторов, звоните и пишите. Все контакты есть в описании к видео. Оценивайте, пожалуйста, ролик, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. А на этом все. С вами был Дмитрий Щерба и компания Асама. До новых встреч. Пока!